итак всем привет сегодня я вам покажу как перекинуть э, программы и игры на карту памяти с памяти телефона не в смысле просто там вот нажать кнопочку а, и какую-то часть кэша перекинуть нет, именно весь кэш будет работать с картой памяти, именно карты памяти, а не памяти телефона ну, давайте приступим. Для начала нам потребуется сама программа, которая это будет обеспечить, и права рут, права, если у вас стоит, то хорошо, если нет, то на данный момент на не отсутствует видео, но, возможно, в будущем появится или уже есть. Я не знаю, когда смотрите данный видео. Итак, ссылочка на эту программу будет, я скачаю, перекинусь себе на Google Диск, и вы можете скачать внизу, в описании. Итак, скачаем. Чтобы вот скачалась, значит, показать в тут, копировать и ищем телефон. Да, телефон спит, ничего. Так, ну как видите, она у меня установлена, но, собственно, вам нужно ее будет перекинуть а, на, на теле, на телефон и установить. А, далее, допустим, давайте вот скачаем. Дружку, я даже не знаю, что, что Тут мы можем открыть и она будет играться это без сомнений даже все знают просто скачали игру а, даже уже уведомления посыпались да то. Ну, вот здесь что-то засыпалось но не отображается ну что ж давайте так а, запускаем folder mount возвращаемся Изначально. так вот мы получили root, вы видите что у меня тут некоторое есть предустановлено так как давайте начну объяснять, что есть что. Чтобы взять такое, чтобы вам показать точно. Возьму ручку. Значит, вот это дата. Как вы видите, да? Пишется сначала название приложения, у которого вы взяли кэш и перенесли на карту памяти. Так давайте вот разбираться по ходу. Нажимаем плюсик. Имя здесь мы даем имя вот там было aliexpress data значит кэш вот aliexpress здесь мы пишем собый источник источник Давайте нам на источник и укажем где ну зачастую здесь все установлено и дата мы ищем Subway, Subway, Subway. вот он нашли собой а, серферс а, и кэш нам нужен кэш и его собственно я немножко протопил и просто делаем галочку то есть, вот все что в этой папке все перекидывается на такую же папку симулированную на карте памяти как вы видите уже назначение появилось то есть storage. А, вот видите, чем отличие то что здесь эмулятор. 0, а здесь идет external CD, то есть это идет внутренняя память телефона, а это уже карта памяти, которая внутри. Теперь вы сканирование и нажимаем ОК. OK. Нас спрашивает, исходная папка не пуста, вы хотите перенести файл в конечную папку, возможно перезапись в конечную Короче соглашаемся, он переписывает все файлы на карту памяти. Пока будет сто процентов тяжелое приложение, он долго перекидывает. А, здесь уже все перекинулось. Нажим. И теперь мы отмечаемся, нажимаем то, что делаем цепочку, и она будет работать. Все, теперь приложение работает, мы можем даже его запустить. запустится, просто а, еще все зависит от скорости вашей карты памяти, если она там доисторическая то все очень будет долго. у меня же 10 класс 32 гб, поэтому все достаточно быстро запускается в первый раз поэтому еще немножко есть, Вот и все вот. можно играться обучение, вон тут всякие проходить Любишь, да? все, игра работает все. Подписывайтесь, ставьте лайк, пишите свои вопросы. Пока-пока.